В соответствии с абзацем вторым пункта 18 правил, утвержденных постановлением правительства Российской Федерации от 24 мая 2010 года номер 365, срок подготовки заключения Минкомсвязи России на проект плана информатизации не может превышать 10 рабочих дней со дня поступления проекта плана информатизации на заключение в Минкомсвязь России. В соответствии с пунктом 19 правил, утвержденных постановлением правительства Российской Федерации от 24 мая 2010 года номер 365, в случае отрицательного заключения срок подготовки заключения Минкомсвязи России на повторно направленный проект плана информатизации не может превышать пяти рабочих дней со дня поступления проекта плана информатизации на заключение в Минкомсвязь России. Как в ГИСКАИ создать предварительный проект плана информатизации? Для создания предварительного проекта плана информатизации необходимо перейти в период планирования раздела «Мои планы», в котором требуется создать план информатизации, затем нажать на кнопку «Создать ПИ», после чего созданный план отобразится на экране в статусе «Черновик». Какой код «ОКПД-2»? Применить для изготовления электронной подписи. Для изготовления электронной подписи возможно использовать код ОКПД 2 58 50 300, услуги по предоставлению лицензий на право использовать компьютерное программное обеспечение.